Создание передовой инженерной школы на базе набережной Челнинского института Казанского федерального университета обусловлено заданным миром трендом на формирование современных научно-образовательных центров мирового уровня, непосредственной близости к индустриальным партнерам. Закамье является точкой экономического роста Российской Федерации, а город набережной Челны – одним из ключевых центров автомобилестроения. На сегодняшний день на первом этапе запланировано создание 30 передовых инженерных школ в России. Следующий этап – это будет еще несколько этапов. В сумме должно быть порядка 100 передовых инженерных школ в России. И, конечно же, очень важно в данном случае, как я сказал, поддержка предприятия. Нашим таким вот индустриальным партнером, передовым производством является КАМАЗ. Мы с ним сотрудничаем, тем более это очень важно – так как одним из условий является обязательно софинансирование со стороны индустриального партнера. Идея создания передовых инженерных школ появилась примерно летом 2021 года. Вопрос создания обсуждался на сессии в Сириусе в Сочи, где набережно-челнинский институт КФУ принял участие совместно с ПАО КАМАЗ. Школа будет базироваться на территории института и представляет собой целый студенческий кампус с развитой современной и технологической инфраструктурой. Пока вышло только положение о совете по передам инженерным школам и правила. А сама конкурсная документация должна выйти вот где-то, наверное, во второй половине апреля. Мы ждем со дня на день. Я считаю, что вот сегодня, когда к нам применяют такие достаточно жесткие санкции, еще более э, значимая вот эта задача, задача с точки зрения уже импортозамещения. То есть мы должны создать новое производство совместно с индустриальным партнером, для того, чтобы максимальное количество продукции, высокотехнологичной продукции, производить у нас у себя в России. Инженерная школа должна стать одним из ключевых факторов – притяжения молодежи к региону. Здесь будут готовить высококвалифицированные кадры для автомобилестроения и других отраслей высоких технологий. Для этого необходимо обеспечить в университетском кампусе технологичные и комфортные условия для проживания, работы, учебы, отдыха студентов и профессорско-преподавательского состава. Елизавета Никитина, Универньюз.